Мозги прокачиваются. Что ж, приветствую вас на канале Asma The Play. Продолжаем играть Evil Whitehall. Да. Предыдущая серия была короткая. Посмотрим, как это. Ух ты управление даже стоит ладно продолжить как называется скрытые мотивы что-то не то или все то Да, простых подпростыл, поэтому извиняюсь, то, что будут бросить или говорить в нос. Шазов, ты не должен умереть. Не должен. Смотрим, что у нас здесь есть позади. Ладно. Опа, нет. Так, там я ничего не вижу. И тут ничего не вижу. нет нет не, не ты возьми. Зря ты отказываешься. Так, что у меня есть? Так, и еще давайте посмотрим. Так, есть. И винтовочка. Здесь Ладно. Будем смотреть, что нам пригодится. Патроны. Так, вот где-то здесь я помню. Так, минутку. Банковат Нет Кто здесь? <звы> О, -о, -о. Ну-ка давай-ка откроем Забрал. Так, ладно. Предположим. Допустим. Такс. Аптечка. Так, так, так, так, так. Здесь чего? Граната. <с> Граната это хорошо. <с> Достой. Спичка. <с> Ладно. Предположим. Все сюда. Неплохо приборахлились. Контрольная да, точка. Что случилось? Лежит. Ага. Сейчас два раза. Так. что у нас здесь? Подожди. Простой. Звук. Да что, ее мать то А, это уж бомбу расставлять. А здесь что есть? Нет, давайте уж с до точки тогда. Да, да, все. Ох, еще и ножки оторвало. Вообще кошмар. Ладно. Я даже не знаю, стоит ли мне туда идти. Вот здесь вот точно знаю, стоит. Мой милый Себастьян. Письмо Майры. Если ты получил это письмо, то, боюсь, случилось худшее. Это означает, что я подобралась слишком близко к разгадке. Это означает, что, возможно, мы больше никогда не увидимся. Извини, что не была с тобой откровенно, но я хотела тебя защитить. Либо от правды, либо от моего безумия здесь копии моих документов надеюсь они никогда, они никогда не попадут к тебе в руки но если все-таки ты их получишь тогда ты должен закончить то что я начала пожалуйста добейся правосудия ради лили и ради меня люблю тебя всем сердцем майра так воспользоваться зеленым гелем. Давай что у я там хочу вот оружие вот это посмотреть. Нет, все так, и еще вот сюда зайти. Что у нас здесь? Блин. Э. Эти-то открыты должны быть. Тут я две открывал. Ладно. Учтем, что у нас с картой. к э, какая-то ерунда. Получается. Да. Так, я здесь открываю, да? начала у нас попал и Дилас, журналист фрилансер не знаю кто такой не вернулся с расследования. его фотоаппарат и блокнот найдены в деревне л-ривер газета сгорело здание шпионской организации полиция произвела аресты местный центр социальной помощи сгорел до кой кто утверждает, что он служил прикрытием для идоста и разведки? Что за бред? Так, господи, все разрушило. Никто про беда называется, не уберет. Говнишь, все привыкли мы все? Даже не знаю, стоит ли мне туда идти, к этому упырю. Даже знаю, что ты назад пойдешь. Тебя вот лучше бесшумно убивать. Иначе ты трупы поднимаешь. Это клоун всего лишь. Двойник. Неудача. Че, нету никого. Потерять-то было видно, что я иду. Да. Хотя мог бы его и поднимать, конечно. Видите это тело? Я уверен, он бы встал бы. Ай-яй-яй-яй-яй. страшного не произошло ничего страшного я знаю кое-что но другие не знают правда бежать немножко далековато надо будет но все же Да давай, халич. Вот так. Так. Да. Все, бежим вниз. Полина, темноте давай. Ой, темнота свет есть сверху у тебя ну, дождик льется чтобы ты не дай бог там -яй -яй -яй. А. Фу, ох будь здоров. ой, спасибо Вот, растилась огромное спасибо так неизвестно что у нас здесь ждет конечно контрольная точка. даешь твою мать так успел так да ё-моё Ай-яй-яй-яй-яй. Подожди, подожди, подожди. Сзади то. Это что надо было обезбреживать или чё короче можно было тихо здесь все сделать без потерь для патронов Давай посмотрим что у нас здесь опа для винтовочки так винтовочку надо перезарядить И здесь там ничего привлекательного внизу для меня ай-яй-яй-яй-яй чего ждать когда он живет? тебя столько патронов потратил, вообще-то невыгодный был. Так, ладно. Не знаю, правда, что все я получил. О, спички. Можно поджечь. Подбираемся. Подбираемся, как правильно сказать. тут сжигать неизвестно ой подожди-ка Что срабатывает? Ага. Я понял. Да. Все. замахался. А я хочу твой гачный ключ взять Выбежу Бегун, блин Как ты тут поместился? Так, что мы имеем? Забрал. Так, неплохо. 10 целых 10 патронов. Шикарно. Так, бутылочка. Так, монстры не попадаются в ловушки, в которые попадаю все правильно мать вот так так не вас не пройти Ва, патроны. Хорошо, это хорошо. Патроны, это всегда хорошо. Так. Вы не бы, ещё я вас понял теперь. Настало только найти, чем мне подзаправиться. Это даже очень хорошо. Где-то здесь должен быть путь наверх. Должен быть. Шоу, уже шоу, где? Похоже. Вот То, что я искал. Так. Ничего нет. Ничего. Нет, ну зато там за окном как-то вьюга, ветер, не знаю. Обстановочка, так скажем. Соответствует. Какой есть что-то? А хрен там. А здесь тоже неизвестно, да? Сжигаем. достаточно значит никак ладно так ты за стеной с каким-то когтем темновато ребята темновато Растяжечка. Ну есть. Так. А уйди. с тебя взять можно. Да и хренаши. Так. Так. Мертвые лежат не дергаются. Вот это дробь меня смущает а я я я я так электричество Ну что, езд проста. Вот так. Притворяйся больше. Близкий. Так немножко сектора. Даже не знаешь за что схватиться. И опять, и опять. Так, ладно. кто там был? Заросло. Так, музыка играет где-то. О блин, тедди как не взять? Опа. Так, надо сохраниться. Давайте для начала прочтем, что у нас здесь. От дневник Себастьяна Кастелланоса. С тех пор, как я получил пакет от Майеры, никаких новостей, боюсь, придется нести эти улики начальству. То, о чем говорит Майера, ужасно, и, возможно, след ведет наверх в те круги, до которых мне не дотянуться. Но собранных ею доказательств достаточно. Теперь я убежден, что смерть Лили не случайность. В конце концов они признали что майра исчезла но отказываются подключить меня к расследованию говорят из-за того что я родственник но мне кажется что они считают меня подозреваемым расследование зашло в тупик ради своей семьи продолжу его в одиночку давай давай давай давай заходим Давай, не стесняйся. Так? Все мы здесь, все прочитали. Вы что-то забыли? Разыскивается. Но ведь она... Татьяна! Пропала Татьяна! Гутьерес, медсестра из психиатрической больницы. Маяк исчезла во время ночной смены. Никаких свидетельств того, что она вышла из здания. Ну, то, что меня призрак обслуживал, это я и так предполагал. Так... Давай, заходи. Ага, бля, чё? Вот так. А, все, собираешь, она закрывается? Ладно. Понял вас. Как карта? Нормально. Что-то они, правда, хотят сделать, а там высеть, не знаю. Дело врачей закрыто. Глава администрации обвиняет во всем бывшего сотрудника. Пропала медсестра. Конечно, я, кстати, тоже на него подозреваю. Кому что-то хватило бы смелости. <звы> что-то не понял. Вот, где патроны были неплохо патроны всех оба утащили так и я все равно боюсь все равно мне сикота. -то. Контрольная точка. Что у нас здесь, спичка? Да вообще сюда нет. Так, это не поджигается? да, опа, опа. Да. Смогу ли я забрать? Вот в чем вопрос. да ждем куда прямо или туда-куда не понимаю Так, да -мо. Мне не надо этих сюрпризов. Чтобы меня еще окружили тут. посмотрим что у нас здесь а как туда попасть вот в чем вопрос так а даже боюсь предположить Так, давай собирай. Поджигаем, нас никто не встретит, нет, нет. Да. В общем за ключом мы сходили. Ладно. Сейчас потихонечку, потому что, мало, ли вдруг здесь что-то опускается какие-то решетки. Не хотелось бы застрять здесь. Среди болстера. Так, ок, есть. Так, предохранитель высоковольтный, предохранитель из распределительного щитка целый. Можно использовать слово. Хорошо. Так, против вид, <ролевые> Вода уходит. Что, все что ли? 我在那邊 чудища забрало да да воспользоваться шансом так. очень хорошо очень до винтовки есть что есть или для второго ру для второго пистолета Твое пистолета, да, а патронов-то нет, у ну, них редак ко второму. Спички, спички. Что тут тут было? Дед? Да так и я весь боюсь. Да. Кто меня там встретился? Давай, протискивайся. Вот и сохранил. Вообще не то, не то оружие -яй -яй -яй. Так, мне надо как-то туда попасть. Так. Ага, вот оно как. Серьезно. А, да дробовик мы восполнили. Да это я знаю уже. Вау! Да подожди ты. Да уйди-то так, Вау! Wow. Да стойте! Подожди! Что-то боишься? О! Это кто? Это те чищу пальцы были? Я забрел в какое-то гнездо. Да, сжек, сжег. сжег. Ч ⁇ здесь? Назовем, да, я. Так. я что, у меня только ледяная, да. Вот это. Даже не знаю. Давай, огонь я еще тоже никогда не подводил. Такс, такс, так. свой бой будет ой, опять это одет, а я показал сбить за пилой опять ой помню первый самос раз пиццы пилой, сам в самом начале самый первый эпизод От это до да. дуболо самый страшный и хрена все дела шары в итоге оказались просто там отбиваться нечего было вот и вся разница. Один. Черт побери, я вам кто, электрик? пока где я не помню. И вначале не должно быть, я бы не смог пройти его нельзя. <звук> так? Фрагмент. Это вы поняли фрагмент. Сохраняемся. Идем сохраняться. Так, сестр... бед сестрички уже нету и не будет. А, у меня ключ же есть. О, дверь уже не закрыта. Ну давай, чем это хуже от других остальных. Блин, лучше бы добрые патроны были бы. Лада, той, да, назад, да, за, да, нет. Дверь? Нет, это не дверь. Вот он. Ну, не знаю, что еще надо. Ну, давайте попробуем. Я ручку должен крутить или что? И... Да. Подожди, тогда я знаю, что можно сделать будет. Ага. О, стой. Получаю. Подожди ты мы имеем так, так, так. собираем 10 тысяч да. вот в этих падлах он прячется лада давайте восполним чего так? нормально <...idos> и вы серьезно которого я и гранат а, сколько мне, кстати гранат 8 и вы серьезно думали что я смогу убить его из пистолета Но это же абсурд давай и он все время стоял и ждал меня здесь как корпорации ВОЗ получили. Поехали. Ну-ка, слоняра, поставь. Ладно, не проверяем. Попутай что больше, чем где тебя там. Потролил вся За ветер да. да стой взял нет не туда значит все таки о сейчас я добрался до этого поезда я никто не верил а я взял и сделал это. Надо. Что это? Вас? Что у вас? Хотят. Давай дальше. Вас ждет. Что вас ждет? Туриба. Поездка. Это за звонок? опять к больницу, пока какую-то целую, ага, ладно, что, видим? Ты снова опубликовал мою работу под своим именем, думал я не узнаю? Я оказал тебе услугу, у тебя нет ни дипломов, ни званий. При личном журнале ты бы никогда не напечатался. Никто даже не знает о твоем существовании. Ничего. Узнают. Я превзошел вас во всем. Это уже не важно. У меня есть все необходимое. Осталось только притворить теорию в практику. Точно. Именно поэтому мы здесь. Мы? Так, Ты куча... не посмеешь. Тебе не удастся закончить работу без, меня. работу без меня. Вот именно. Куча людей. Так. Хочешь, чтобы я тебя пожалел? Так, yeah. ладно. So, okay. Вот так. Предал его, короче. И до опыта Вот так вот. Что ж, на это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.